Всем привет, с вами Данил Яценко. Как бы это смешно не звучало, сегодня я решил для вас снять новый бой в Вормиксе в 2021 году. Почему я его снимаю? Ну, потому что я один из немногих ютуберов по Вормиксу, который до сих пор играет и снимает эту игру. Вот И тем более повод имеется. Вот Я являюсь офицерным стримером игры Вормикс, думаю, это все знают. Недавно совсем я им являюсь, раньше как-то не являлся. И за счет того, то, что я являюсь стримером официальным, мне вот выдали награду за конец, получается, сезона. Мне выдали некоторые шапки и артефакты, которых просто так в игре нельзя получить. Ну, допустим, вот какой-нибудь нефронож, вот у меня имеется легендарный нефронож. Он дается за участие в турнирах, но в турнирах я не участвую никогда. Поэтому вот так вот. Мне выдали на четыре дня, но у меня тут осталось два дня, вот. и пропадать же даром, я решил их новый бой. Вот Хоккейный шлем чемпиона, его можно получить в сезонке, в сезонном топе, но я не беру сезонный топ, вообще типа рубинку не беру даже в свое время. Потому что не, ну не могу я играть в два перса. брать рубинки в два перса это тупо как-то, я их брал чисто, Приколу. А в 4 перса я пошел, я набивал там второй ранг, доходил до второго ранга. Там очень одни, одни и те же игроки и очень трудно тащить бои. Вот. Ну это не важно в общем. До второго доходил, до третьего доходил. До первого не могу никогда идти, рубинку взять никак не могу. Но буду попытаться, может быть еще посмотрим. В общем давайте перейдем к самой команде. Здесь у меня легендарный невестный Пиромант легендарный Нефронож. В чем преимущество перса этого? этого перса, ну никак вы не забьете на хп, ну, на физ урон, именно. потому что у него имеется параметр такой, блокирует 20 единиц от каждой третьей атаки, то есть и артефакт, и шапка дают, и суммарно получается плюс 40 единиц урона от каждой третьей атаки, он блокирует, то есть и очень трудно на хп на физ урон забить, вот, и если забивать, то только на холод, наверное, как-то наверное не знаю, на, на холд наверное забивать можно его на огонь, у него защита огня имеется на яд и его не затравить на яд. потому что отравлено минус 10 у него на ток, защита тока 20% ну могут на ток, но только на холд если заливать будет на яд никак вот, этот перс такой вот у меня за то, что я бы выбил крон стоп парадный меч получил, ну надел на по приколу чисто <coughs> тут зомбак ну хоккейка там норм нормально еще неплохой артефакт и, ну, и шапка артефакт и плохие не знаю короче как будет тащиться что тут защита от огня имеется сила тока защита тока отражение, отражение параметры хороший тут ну и, этот первый стандартный и парапчик еще по учиху пройти в во какой-нибудь вообще топ но и так сойдет такой команда поиграю сегодня буду играть 4 персонажа из арсенала смотрите арсенал мой для четырех, вот у А мы тут. И давайте возьмем голодный Гэри. Так. Не, все-таки печать возьму. Ну и Гэри тоже надо взять вместо, вместо чего-то. Не знаю вместо чего. Ладно, не буду брать, поехали в бой. Пытаться что-то делать. Сразу дает противника нам. Роман, Еремя. Так, что мы тут делаем? Горячие клавиши надо построить было. Ладно, без горячих получается. У меня горячие не мои просто. Немножечко там. Значит, смотрите. Этим персонам травить я не могу, по сути. Урона к яду нет. Ну, то, что демоном, да. Но тут травить смысла нет, мне кажется, да. У него лидер носорог. Даю кувалду просто. Без горячих буду. В следующем бою настрою горячую. Видите, критом сколько снимаю. Потому что у артефакта есть урон 50% процентов давайте немножечко подрублю звуки хотя, хотя бы так музыку поставлю на фон на фоне видео быть, там сейчас не без вебки <с> будет может быть попробую договориться с администрацией чтобы выложили мой видос в группу официальные стальной Вормикса, но ну, не знаю как получится уже. <coughs> Потому что, ну. И так мало будет смотреть Ой! бои. Он решил зомбака забивать. Вот В принципе, правильная идея. Да, вот, у меня ходит носорожек Прижок. этот. даже веревка не на пяти. Ну веревка на у меня. Да. А, бой будет чисто на хп, Прижок. походу. Так я персом могу сделать. Блин, я не знаю, что делать персом этим. Давайте кувы дадим опять. <связать> ну, тут, ну, кроме как кувалда, я не, не знаю, что делать. Вот Нормально, пойдет. Кунал, что персов не давайте и все. Уначала будут Рыжать. такие ходы, однотипные по Да, конечно, без горячих сейчас. Неприятно играть мне, то что не настроил, я не приготовился так сказать. Ну ладно. Я отношусь к сапоров, Паруфлу, чисто к этой игре, серьезно, уже нельзя относиться, <coughs> если раньше там можно было, там, ну, вряд ли, конечно, кто-то серьезно сейчас относится к игре, к этой, из тех что, игроков, что остались, их очень мало, сейчас а, онлайн у игры, у игры очень падает, из-за того, что нет обнов, единственное, ради чего можно играть, это собрать все легенды в этой игре, в принципе, да и все сам бачок у меня давайте закроемся бариками тут придется сменку да? наверное ну -ка, ну -ка. потому что у него очень много 100 хп и немножко я заюзаю я заюзал калашом его ага. что-то защита от холода и а, сорок он то что вот ну, ладно пойдет Ты, погоди, у меня. сейчас у меня опять ходит парап Получается, опять я его. Что он решил делать? Он решил утопить Алексея как-то, что ли, на шару как-то. В принципе, можно это сделать, но это очень сложно. Почти невозможно. а он и не утопит. Там реально очень сложно. Он даже землю сломал неправильно. Ну вот, видите? Ну. Х... ну я говорю, можно, можно, возможно. Ну, и сам куда-то уйдешь потом. Так, он его даже не это, не успел топить, начать. Значит, я ставлю перчатку здесь. И опять калаша пытаюсь уронить. Ну да, э, очень плохо на веревке забрался, поэтому не получилось особо так. Ладно, ход потерял, ничего страшного нету в этом. Главное, прикрыл этого Алексея своего надо зайзем, И Иначе он будет бурить. В принципе, этот перс у меня размораживается. Ага, он решил Прыжок. так сделать. эти блок дадим, я уже прикрыть не успеваю никого. Промазал. Он его может забурить, не спорю. Но блок он не сломает туда. Может. Но хотя, не знаю, забурит. Как думаете, забурит? Да, В принципе, может, Прыжок. наверное, да. Если очень постарается. Но я бы просто не успел из-за того, что горячих у меня нету. Блин, так бы я успел, думаю. Да уж. Надо настроить, чем а после боя будет, не забыть. Нет, забудет, забудет. Сто процентов забудет. А, даже так, даже так. Да уж, даже так. Так, ну здесь давайте сменку дадим. Брыжок. Брыжок. Брыжок. Ну это он уже сам не забурил, как не виноват. Качаю так. Да, тупой, конечно, ход был у него. На сменку радиовиков я знаю то, что Брыжок. я не убью сего. Почти. Атомка стоит на величайшем, он сам себя доби... Да, отлично. Добивает, хорошо, минус 2 персажа. Одного он потерял сам, а другого на ХП забили. <coughs> этого Владислава тоже сейчас с калаша. Как-то там. Фрейжа. Еще как то на урон Фрейжа. забью. Ну этого уже как-то. Тоже надо будет убивать. Сейчас все играют до конца, ребята. Очень мало кто флагует. Фрейжа. В нынешнем вормиксе. Может, он сейчас и вот как раз он там лагает. Жестко, он снял жестко, очень жестко. Почти сравнял, мне не сравнял. У меня то, что блок стоит, меня спасает очень. Блок. Я могу так сильно только заюзать. получается. Блок стоит еще, получается, да? Блин, что делать? Прыжок. Я не знаю. Я, э, глупо ставить звать по токсинам, конечно, да. Я не знаю, что я делаю. Вообще не знаю. То есть сейчас сейчас зауронил и себя, и его демона. Себя, конечно, меньше снял. Берёг. Ну да. Нормально. 25 хп себе снял, всего. Блок Берёг. стоит. затем пропадает, его. Это хорошо, что пропадает. Пускай, если хочет, убивает кого-то. Он за боков все равно себе не сделает. <с> он может добить солнеков, но он, и, сложно будет. Перс очень сильный этот величайший. Не знаю, как он его забил. Блин, жестко он пытается меня на огонь. Ну, перс прилетел это хорошо. нормально нормально, пойдет вот Ау, да уж, так ну попробую сейчас я это иванка и добить вроде добиваю Нет. да и там пока себя воскрешают вот тоже неплохо да. немножко под выносом сижу ну как немножко В принципе ну, никак не выносит потому что барики и за, знакомым никак не даст Тут можно вот в эту дырку, дырку вынести как-то сложно никак почти невозможно поэтому надо сейчас сколько дать ему потому что не вот это исключению еще имеется Ложи. Так, ну он потерял ход Ложи. точнее ход потерял на того чтобы убить зомбака этого мелкого у меня еще барики есть, в принципе, да. Возьму ящик этот с ресурсом. Сверляшку дали. Да. Так и давайте куклу, куклу. Сейчас, если что, ребята, почти 80% игроков, даже больше 90% игроков юзают. Я тоже буду юзать. Ну, у меня последний барит, и блок рушить даже не хочу, наверное. Правда, я тут могу кову промазать, ничего. Блин, промазал, все-таки промазал. Ну ладно, ничего. Его я уже думаю не состав проблем забить на хп. Блин, все-таки добила. зем стоит. В принципе, ничего он не делает. Все, один ход он живет. Но он может себе воскресить этого. Да, может воскресить. Вполне себе может. Я думаю, победа будет моя. Даже все воскресить. Я тоже воскрешу, пойду. Что он сделает? Слуги наша. Как он? Там земли много, как бы, братан. Не, он не вынесет, ребят. Сто процентов не вынесет. Нам нужно минимум четыре мины потратить он замедленный плюс еще к тому же Прыжок. я бы на вас месте воскресал бы себе мелкого а он хочет сохранить как-то да? Не, братанчик не Прыжок. Прыжок. у меня ранец есть все победа хорошо что сейчас не дается. хотя бой нормальный получился ребята пока бы сейчас сдался кто-нибудь и бой бы не получился и так хоть до конца сыграли Изи. Вот Первый бой себя в этом сезоне 1 мая. Сегодня, всех да, с праздником. Сегодня в бой выложу как раз. Сейчас я быстренько горячий поменяю и пойдем дальше. <coughs> Итак, я поменял горячие клавиши. Открываем сундучок. Отлично, поехали дальше. Пас уже более серьезный противник ну пора по медалькам если судить новых ну, они ничего не решают Героя экстренный экстерный сразу надо смотреть кто у него лидер лидер у него демон крысе он же и ходит у него сейчас первый это не точно можно затравить в принципе этих пойти да нормально вот травили хотя урон нет урона но зато перс такой хп трудно забиваемый очень защита от огня нет, сразу юзает пускай юзает он его решил затравить он вообще не травится как бы смотрите челик тупо ну походу Прожок. давайте попрыгаем тут а нет я прыгать не будем на этом персе. это хп снимем В принципе этого на хп демона забивать я не буду наверное. Блин. ну давайте кого дадим я не знаю что кроме кувалды сейчас на хп все равно все бои идут тем мы теперь с уникальным на, на ток можно этим хорошо убить. его только нет все-таки слабо, слабо очень нет, от холода. но этим персом вообще ничего не сделать только на ток если вот то так слабо О, слабо очень с названием на ток тоже будет вполне Прыжок. себе нормально пить так что тут Прыжок. можно сделать ну, я не знаю, два бшку дам какую-нибудь там. Прыжок. Конечно, глупон. Варики дам. Прыжок. Прыжок пойдет, не знаю, пойдет. Вот, тебе. вот видите, тоже гувалда. Вот тебе. В принципе, банально. О, ну -ка, ну -ка. Можно Прыжок? овечку дать этому. Да, пожалуй, я дам. Прыжок. Я, конечно, проигрываю по хп немножко, но ничего страшного. Прыжок. Прыжок. Прыжок. Прыжок. Хотя бы так. Понял, что он не вынес меня сейчас. А, перестать, окей. Okay. Так, мне надо дать кукла пока закрыта, да, у меня. У него сейчас ходить этот бобик. У меня будет на огонь, да, бить бобиком своим. Вот сюда встану. какой то может атомов поставлю атомку э, на будущее, потому что вынесу его. Но это не точно. Я поставил, но я не уверен вообще вынеси. Потому что он э, у него э, шапка, а так просто защита большая, поэтому я не уверен, в выносе вообще. <coughs> То есть они даже не зают этим этим сейчас, потому что он уже него это сменку дал, Пусть, не дал точнее сменку, а взял стазис. Так он решил блок дать. Ну, как я сказал, этим персом хорошо нам 2Бшку давать. Немножко прыжком. Потупи... но ну не будем 2 давать. Знаете, как мы сделаем? Раз, два, три. Ну, вот так, сделаем. <кхм> Нормально. Все равно не факт, что я бы добил его, не факт. Но... Колесо бы добил, как-то может. Поэтому лучше блок сломаю сейчас. Прыжок. Прыжок. В принципе, команда на ХП трудно забиваемая у меня, потому что мне вот этот перс трудно забиваемый. Этот перст пора бы легко забить на Прыжок. ХП только вот. Прыжок. Ну, хотя он может за вампириться хорошо так. Прыжок. Прыжок. Так, хорошо. Атомка на Алексея это сто процентов. хорошо С мелкого сделаюсь я надеюсь <свист> <Да>. <свист> так минус один я дал уже это отлично <свист> просто радует Я, конечно, понимаю, что сейчас в WorldMix бои скучные, потому что вот эта долбежка на хп, но ну, никому уже не нравится. Согласитесь, реально, никому уже не, не заходит, эта долбежка на хп постоянная. Поэтому очень многие уходят из игры. Ну, что то поделать я. Я по фану играю. Так, тут либо сейчас давать ему калаш ледяной, либо кувалду, опять же. Плюс я думаю, тут пяча хорошо Прыжок. сработает сейчас. Так, ну давайте. Кула. Потому что я хочу забить его в землю, чтобы потом Прыжок. можно было калашом хорошо так уронить. Надо будет сейчас дать ему демону... Ага, он душу газ давать зачем Зачем? Демону надо дать, короче, куклу. Вот тебе. Так, этим персоном тут оставаться? Как думаете? Да, Прыжок. думаю, останусь. Только вот повыше остану и барики там. Прыжок. Не буду выше оставать. Короче, сменка, юс токсинчик и... Надо аккуратно дать куку, -ку, потому что там этот... Прыжок. Прыжок. Ну, это демона, mm. короче, эта штука. Нормально, пойдет. Кукла дал. Вроде бы больше не зарегенится но все равно может снять куклу, это за потом. Как думаете, буду он кубу давать мне сейчас в Чтобы снять куклу с себя. Мне кажется, нет. Так, у меня еще парики есть. Может вы нас дать резко так В принципе, это возможно, вот вынос. Да. Ну, я не заберу его, я уже фугу дам. Прыжок. Блин, надо было бурить все-таки. Ну, как я тупанул, ребята? Как я тупанул так? Понимаете, если я бы я забурел, я бы забурил его, наверное, да, да. как-то плохо на осколки на попадали. Ладно, сок у него сменок. Вторая сменка он тратит. Он может не вылететь отсюда даже. Как он вылетел? За же с сработал. Блин, как он не сработал, вот Ну ладно, ничего страшного. Сейчас это авики, да, смотрите. Все идет. Так, кто у него сейчас? Я прикроюсь, тут понятное дело. Кто у него сейчас сходит, вот не помню. Может еще раз фугу дать, а? Может утоплю как на шару как-то его? А Но мне кажется, что не утоплю. Кему-то кажется, что не утоплю. Ну... Я, наверное, все-таки рискну. Прыжок. Прыжок. Прыжок. Прыжок. Под выносы поставлять буду. Там сменки выманивать с него буду. Ну, он сейчас может ходить у него. Прыжок. Да, он ходит. Это я уже туплю. Да уж неприятная ситуация. Сейчас я в потратил все средства, потратил свои. А Это очень плохо, на самом деле. Прыжок. он тоже Какой тратится, смотрите. Так что... Хоть не сильно. Я сильнее потратился дать, чем он. Ложись. Так, мне надо вынос дать, процентов, А я его походу, не дам. Прыжок. С я никак не затяну вниз этого паса. То есть вообще никак, в принципе никак. Прыжак. Это блок. Прыжок. Это бред, конечно. Я ничего не могу сделать тут. Жду приказа. Пока что перчу поставил. Вот сейчас я могу затянуть стрелку на огонь-то именно много не снимает, как бы. Потому что у меня защита от огня есть. Я сменку даю и призубцом затяну его, потому что он разморозился и отброс будет. Там нормально все, должно быть нормально. Там уже повезет. Да, все хорошо. Вот <coughs> ну я проигрываю по ХП плюс, ну блок пропадает хорошо, что пропадает. Но все равно по ХП я проиграть могу. Если я выносы дам как-то, то выиграю. Ну я, может, вынесу сейчас его даже. Правда, не знаю как. Попробую дать вынос сейчас как-то. Не знаю, получится у меня или нет. Вот так, надеюсь, хоть этот а, демон ходит, идет. да. Прыжок. Так, минку такую ну, блин охранник но ну, я не, не думал не затяну его так-то я проиграю ну проиграю проиграю пофиг Жду плохо сыграл конечно особенно здесь затупил с этой свуги ну, я в принципе там было видно что не вынесу свуги надо было бурить Сменка одна у него осталась. Ну, может, затащу как-то еще. Давай блок, блок. Может быть, затащил как-то еще. В принципе, есть шанс еще, но если я только нигде не накосячу. Сменку давайте, а? Я опять счастлив, вот а Что ты сделаешь? Сабонит. Вот, понимаю. Снимай, да, это я понимаю. А -а -а. что у него Мины все есть. В принципе, он меня может вынос дать, если я этот блок не поставил. мне может вынос спокойно оформить. Все равно пытается вынос дать, а? Блок не так дал. Все равно пытается зайти как-то туда, да? Но он не забурит меня. Наслуги суги можно топить все-таки пытается а зараза какая зато блок стоит кстати вот это хорошо Что у меня там ну, естественно мы юзаем просто дальше я не знаю как тут сейчас играть негде тупо негде стать, ребята Они везде меня может я вот тут встану но у меня придется фуги может меня вынести да я не спорю что это тут опасно мины. Ну, пускай попробует Uh, есть идея, есть идея, как пощечить этот бой, ребята, есть идея. Но это тоже такое себе. Если... Он решил так сделать, он проиграет из-за этого хода. Он из этого хода просто проиграет. А мы сейчас я просто воскрешаю этого. Он по идее не утонет, да обратно но ну, хотя бы мне вынести вот, 2 минуты 3 мин и э, фуга но все равно сложно там было бы вот я на всякий Рыжок. случай короче вас еще воскрешаю этого надеюсь он не утонет сам вроде не должен тонуть кстати. У меня. Прыжок. Прыжок. ну нет братан нет Надо. Ну душ он не убьет душами, кстати. Двой! Хороший бой, хороший. Только осталось его добить как-то придумать как. Ну тут иди его ты вот и снегнемета сейчас. Так, все, ребята. Я думаю, этот бой достойный получился. All old World, завоеватели. Все, сейчас выложу бой. Смокирую под музычку, все дела. Вот, давайте, прожимаем пальцы вверх. Подписываемся на мой канал, еще может будут бои. Просмотров, конечно, я не планирую много собрать. Вообще, я обещал, типа кучу-кучу раз много роликов что я наберу кучу подписчиков но к сожалению Wormix сам по себе уже не актуален и много-много подписчиков я особо не наберу ну может быть сколько-то человек еще придут на канал поэтому жду вас дорогие друзья подписывайтесь ставьте лайки добавляйте друзья для прокачки реакции кто еще играет Сейчас ссылки на все фейки у меня три фейка кто не знает в описании под этим роликом, вообще найдете там в описании на Ютубе. Вот, давайте добавляйтесь, в группу подписывайтесь тоже, там ставьте лайки. Ну вот, давайте, еще будут видосы.